Сколько много автобусов, друзья! Это вообще шок! Я шок! Сколько много автобусов! Вот Много автобусов подъезжали от полиции машины друзья! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк! Поставьте комментарий, чтобы не пропустить. До новых встреч!